и в начале Сегодня состоялся официальный визит президента Монголии в Кыргызстан. По его итогам подписан ряд документов. Состоялось очередное заседание Совета по развитию бизнеса и инвестициям при правительстве. Были обсуждены стратегия, политика, зеленая экономики и возврат НДС. Правительство впервые разработало меры по повышению доступности лекарственных препаратов, предназначенных для лечения редких болезней. Официальный визит президента Монголии в Кыргызстан является большим шагом в укреплении двусторонних отношений. Об этом сегодня заявил президент Сорумбай Джеймбеков. По итогам переговоров был подписан солидный пакет документов. Главы государств обратили внимание на торгово-экономическое, культурно-гуманитарное сотрудничество, развитие горной промышленности и цифровизации. Также в ходе переговоров был обсужден вопрос проведения третьего очередного заседания Кыргызско-Монгольской межправительственной комиссии по сотрудничеству. В целом переговоры между главами государств прошли в атмосфере взаимопонимания с конкретной нацеленностью на новый уровень сотрудничества. Мадина Низамова продолжит. Президент Монголии Халтмагин Батулга прибыл в Кыргызстан с официальным визитом по приглашению президента Сорунбая Джиенбекова. В международном аэропорту Манас монгольского лидера встретил премьер-министр Мухаммед Калы Абылгазиев. Утрапа самолета, как это принято, на гостеприимной кыргызской земле главе Монголии преподнесли бор соки с медом. Отведав угощение и обменявшись приветствиями с премьер-министром, Халтмагин Батулга выехал в государственную резиденцию Алла Арча. Торжественный церемониал с участием глав государств проходил под новым раморным шатром. Президент Сорунбайджейнбеков встретил халтмагий на под звуки оркестра. По протоколу первым прозвучал гимн Монголии, следом гимн Кыргызстана. Главы государств представили друг другу свои официальные делегации, в составе которых руководители профильных министерств и ведомств. Переговоры Сорунбая-Джиенбекова и Халтмаагина-Батулга по вопросам двустороннего сотрудничества начались сразу после завершения церемонии совместного фотографирования. Кыргызстан и Монголия готовы совместными усилиями формировать ключевые направления развития двухсторонних отношений. Такое обоюдное согласие выразили главы государств во время своей содержательной беседы. Соран Байдженбеков отметил, что у Кыргызстана и Монголии есть все основания для построения доверительных, взаимовыгодных партнерских отношений. Отредно отметить, что политическое сотрудничество между нашими странами выходит на новый уровень взаимодействия.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 а также марафоне ШОС на Исакуле. В свою очередь Хатмагин Батулга отметил, что сотрудничество Монголии и Кыргызстана выходит на новый уровень. Имеются сферы, в которых стороны активно сотрудничают, проводят активные встречи и переговоры. Например, такие как межпарламентское сотрудничество авиасообщение, внедрение политики зеленой экономики, взаимодействие в рамках ШОС. Менее выражено торгово-экономическое сотрудничество. Монгольский грибьец, я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 На сегодняшний день Монголия заинтересована в зоне свободной торговли со странами Евразийского экономического союза. В связи с этим президент Халтмагин Батуга выразил благодарность к стороне за поддержку данной инициативы. В целом, для повышения торгово-инвестиционного потенциала между нашими странами будет полезным наладить прямые контакты и между бизнесменами, что и предложил Сорум Байдженбеков.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 мы с большим интересом наблюдаем за развитием горнородной промышленности в Монголии. Мы готовы объединяться мнениями по эффективному управлению и использованию природных ресурсов. Особое внимание мной уделяется развитию регионов. Нынешний год в Кыргызстане объявлен годом развития регионов и цифровизации страны. Сегодня между регионами Кыргызстана и Монголии будут подписаны двусторонние документы. Уверен, что работа в данном направлении будет и далее активно продолжаться. Мы должны использовать имеющийся потенциал нашего межрегионального сотрудничества. В рамках объявленного года цифровизации ключевым приоритетом является реализация концепции цифровой трансформации до 2023 года. Как нам известно, Монголия запустила государственную программу цифровизации – в этой связи мы заинтересованы в обмене опытом в данном направлении. Кроме того, Сурон Байджиенбеков предложил направить в Монголию группу отечественных специалистов, в том числе из Министерства транспорта и дорог, для изучения опыта в строительстве транснациональных железных дорог. В свою очередь, президент Монголии предложил активизировать сотрудничество в данной сфере. Опыт Монголии будет нам полезен в связи с тем, что на сегодняшний день идут переговоры по реализации проекта по строительству железной дороги. Китай, Кыргызстан, Узбекистан. Тем же жолду куроинча куроинчюнчуге чейн. Меню слабдан газитырды. Бизда газуш тем же жолду куроинча хитай Узбекстан тем же жолду куроинча. Ошемаслеме иштива тауус хату иштива тауус анан сидердин тазирванлар биз апдан гирик апдан гирик. Ошол кандай баштардун зар кандай келичнде түзүн зор. Ошол барым билювал ошол тазирван алвал бизда тем же жол билючча ишти Яркие меморики, я бы Заседание в расширенном составе завершилось подписанием солидного пакета документов, куда вошли три соглашения, пять меморандумов и один протокол о сотрудничестве между Советами безопасности Кыргызстана и Монголии. При обсуждении президенты затронули все направления деятельности двустороннего сотрудничества. Главы государств отметили, что переговоры прошли в доверительной атмосфере и при взаимопонимании. Все это весьма важно, перспективно. И рассчитано на годы вперед. Таким образом, по итогам официального визита президента Монголии, стороны выразили взаимный интерес в следующих сферах. Борьба с терроризмом, военное сотрудничество, торговля, цифровизация, наука, культура и туризм. Меморандумы и соглашения были подписаны между следующими государственными органами. Соглашение между правительством Кыргызстана и правительством Монголии о сотрудничестве в борьбе с терроризмом. Соглашение между правительством Монголии и правительством Кыргызстана о сотрудничестве военной области. Протокол о сотрудничестве между секретариатом Совета безопасности Кыргызстана и секретариатом национальной безопасности Монголии. Меморандум о взаимопонимании между Министерством образования и Кыргызстана и Министерством образования культуры, спорта и науки Монголии. Меморандум между Министерством культуры и информации и туризма Кыргызстана и Министерством культуры, туризма и спорта Монголии о сотрудничестве в области туризма. Соглашение о сотрудничестве в области охраны прав на интеллектуальную собственность и традиционные знания между Государственной службой интеллектуальной собственности и инновацией при правительстве Кыргызстана и ведомством по интеллектуальной собственности Монголии. Меморандум о торгово-экономическом и культурно-гуманитарном сотрудничестве между Иссык-Кульской областью и Уф Саймака Монголии. Меморандум о сотрудничестве между Государственной регистрационной службой при правительстве Кыргызстана и главным архивным управлением Монголии. Меморандум о взаимопонимании между Национальной академией наук Кыргызстана и Академией наук Монголии. В сфере туризма президент Монголии предложил Кыргызстану создать туристический маршрут, чтобы соединить озера Хергас и Исыкуль. А поскольку наши страны имеют культурное сходство и общность кочевой истории, Сорон Байдженбека выразил заинтересованность в совместной работе в сфере истории и археологии. Нам необходимо уделить должное внимание вопросу сотрудничества между научно-исследовательскими институтами наших стран по разным направлениям.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 Поэтому считаю, что между нашими обществами имеются большие перспективы в развитии культурно-гуманитарных связей. Насколько мы знаем, в Баян-Улгийском Аймаке проживают этические хргызы. Мы весьма заинтересованы в привлечении представителей научных кругов для того, чтобы провести исследования в этой области. Уверен, что дальнейшим изучением этого вопроса мы найдем больше точек соприкосновения, а также иные сведения, объединяющие нашу историю. Любая информация, сближающая на наши народы, полезна обеим странам. Дипломатические отношения между Кыргызстаном и Монголией были установлены 22 апреля 1992 года. На протяжении этих лет в Бишкеке работало Генеральное консульство Монголии. Не так давно парламент данной страны принял решение преобразовать консульство в посольство, что является большим шагом в укреплении и развитии кыргызско-монгольских отношений. Мы с президентом Сурамбаем Джеймбековым приняли решение развивать наши отношения на двусторонней, международной и региональных площадках. Открытие в Кыргызстане посольства Монголии придаст важное значение сотрудничеству между двумя странами. И я хотел бы услышать хорошую новость об открытии у нас посольства Кыргызстана. Мы всегда будем стремиться строить доверительные отношения с вашей страной для процветания наших народов. Итогами переговоров удовлетворена и кыргызская сторона. Об этом заявил президент Сорунбай Джиенбеков. Так, по итогам переговоров было принято решение о проведении третьего очередного заседания Кыргызско-Монгольской межправительственной комиссии по сотрудничеству. Отметим, что последний раз данная комиссия собиралась пять лет назад но сегодня наступил момент, когда ее деятельность пора активизировать. образ Кунтертвендеки би-катар мәселелерде талкуладық. Аларын мадани, губанеттардық бағыттарға жена токен энерджайын мұнданары веніктірігі 3 монгол өкметералық қызматташу бойынша комиссияның джейінің өткөріні талкуладық. Өкметералық Бизнес-клузматичный старт бекем импульс берет эфишенем. Албетте регионарный клузматичный старт Талкуланда, Каргастамин, Монголия, регион Дорнун, Ортошандага, Эктер Апту, байден сторга Отметим, что сегодняшний официальный визит Халтмагина на Батулга – это его первый визит в Кыргызстан. Монгольский лидер также примет участие в заседании глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества, которое состоится 14 июня. На саммите Монголия будет выступать в качестве страны-наблюдателя. Мадина Низамова, Ченгастоктор Кулу, Кайнар, Ормонов, Эльтер, Бишкек. Демократия является важнейшей ценностью Кыргызстана и Монголии. Об этом сегодня заявил президент Монголии Халт Магиин Батулга на встрече с турагой Джугурку Кенеша. Дасан Джумабеков в свою очередь отметил, что сегодня Кыргызстан и Монголия – это страны, активно развивающие парламентаризм и демократию. Также отметив необходимость придать особое значение вопросу поддержания кыргызско монгольского партнерства. Сегодня Кыргызстан является государством с открытым обществом активно развивающим парламентаризм. Монголия также добилась впечатляющих результатов по развитию парламентаризма и демократии. Мы придаем большое значение вопросу поддержания постоянного кыргызского монгольского межпарламентского диалога. Демократия – важнейшая ценность двух стран. Нам нужно укреплять межпарламентские отношения и при каждой встрече обсуждать эти вопросы. В столице открылось посольство Монголии. Официально открыл его президент Монголии, который сегодня прибыл в Бишкек с официальным визитом. Кроме того, на мероприятии участие принял министр иностранных дел Кыргызстана Чингис Айдарбеков, продолжит Гульзада Чубакова. Сегодня кыргызско-монгольское сотрудничество вышло на новый уровень. В столице прежнее генеральное консульство Монголии официально преобразилось в посольство. Торжество открыл президент Монголии Халтмагаин Батулга в рамках официального визита в Кыргызстан. «Открытие посольства Монголии в Кыргызстане – это очень хорошее явление. Это можно назвать крупным историческим событием. Кыргызстан является одной из главных государств, с кем сотрудничает наша страна. Открытие посольства именно в Кыргызстане говорит о том, что наша сторона уделяет особое внимание развитию кыргызско-монгольских взаимодействий». Монголия является братской страной для Кыргызстана, и обе страны связывают давние исторические и культурные связи. А у наших народов очень много общего и родственного. Об этом в ходе мероприятия отметил министр иностранных дел Кыргызстана чинга зайдарбеков Глава внешнеполитического ведомства поздравил всех присутствующих с открытием посольства и отметил, что это послужит развитию двухстороннего сотрудничества. Монголия, Кыргызстан и Монголия являются странами с парламентской формой правления. Укрепление сотрудничества между нашими братскими народами полностью отвечает коренным интересам двух стран. Открытие посольства Монголии в Кыргызстане имеет весьма важное и практическое значение. Кыргызская сторона высоко ценит данное решение. Сегодня во время официального визита президента Монголии между странами были достигнуты 9 договоренностей и соглашения в разных сферах. Это непосредственно выведет двухстороннее взаимодействие государств на новый уровень. Напомним, что Монголия установила дипломатические отношения с Кыргызстаном в 1992 году и традиционно имеет дружеские отношения. В последние годы активизировался политический диалог между двумя странами. На сегодняшний день существует 18 договоров и соглашений, регулирующих отношения и сотрудничество между двумя странами. На сегодняшний день отношения с Монголией развиваются не только в экономической плоскости, но и политическое сотрудничество между нашими странами выходит на новый уровень взаимодействия. Сельское хозяйство, горнородная промышленность, туризм и образование эти сферы имеют весьма большую важность в развитии двусторонних отношений, отмечают многие эксперты. В каких сферах можно обмениваться опытом и про горизонты партнерства с Монголией, расскажет Айтолкун Сулпуева. Это небольшой магазин, расположенный в центре города. Здесь продают ковры со стопроцентным содержанием шерсти. Яркие гобелены производятся в Монголии и пользуются большим спросом в нашей стране. Вот, здесь пожарная безопасность. Завод по производству этих гобеленов находится в городе Эрденет. Что самое интересное, из-за стопроцентного содержания шерсти в коврах они практически не воспламеняются. Как отмечает директор этого магазина, ковры из Монголии пользуются спросом во всем мире. И сотрудничество с огромной фабрикой из этой страны открыло им путь на большой рынок Кыргызстана. У нас были дружественные связи с консульством Монголии. Они нам показали рекламные проспекты ковров. Нас очень впечатлило разнообразие и качество данных ковров. И мы поехали в Монголию, посмотрели, какой у них огромный завод. И после этого приняли решение, что нам нужно привести это на рынок Кыргызстана. Как отмечают эксперты, бизнесмены, такие как Улана Асылбаев, показали хороший пример для многих предпринимателей из нашей страны, открыв путь сотрудничества с фабриками Монголии. Однако развитие торгово-экономических отношений с этой страной нужно развивать и в сфере обмена опытом в животноводстве и сельском хозяйстве, так как эта страна имеет огромный опыт в данном деле. У них просторные пастбища, и поэтому очень развито животноводство. Кроме того, за последние годы они ускоряют промышленный сектор экономики. Я думаю, что руброс с Монгольской республикой будет способствовать нашему общему экономическому развитию. Монголия особенно заинтересована в получении экологически чистых, Продуктов питания. Как отмечают эксперты, на сегодняшний день отношения с Монголией развиваются не только в экономической плоскости, но и политическое сотрудничество между нашими странами выходит на новый уровень взаимодействия, что открывает пути для сотрудничества в сфере горнорудной промышленности наших стран. Монголия получает очень большую инвестицию в городе промышленности. Поэтому у нас, мы должны в этой сфере тесно сотрудничать. У них есть хороший опыт. Большой опыт в этой области, поэтому нам было бы полезно, чтобы мы изучали опыт Монголии, города вашей промышленности. Вопросы сотрудничества Кыргызстана и Монголии в сфере образования также занимают не последнее место в развитии двусторонних отношений. На сегодняшний день в нашей стране обучается около 35 студентов из Монголии. Высшее образование они получают в трех вузах – это умана Сауца и Ататур-Калато. Айтолкун Нурбат является одной из студенток, приехавших из Монголии. По ее словам, в Бишкеке она чувствует себя уютно, ведь он напоминает ей родной город Баганур. Шулчак. <связывая> «Здесь очень жарко. У нас немного прохладнее. Мой родной город тоже окружен горами. А вообще Кыргызстан очень богат своей историей. Я читаю много книг об истории вашей страны. Очень хочу побывать на Иссыкуилии в Джалалабаде, ведь там очень красивая природа». Отметим, сотрудничество Монголии и Кыргызстана имеет большие перспективы развития. Сельское хозяйство, горнорудная промышленность, туризм и образование. Эти сферы дают отличную возможность для построения прочных и долгосрочных двусторонних отношений между нашими странами, отмечают многие эксперты. Бишкек.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 Президент встретился с заместителем генерального секретаря ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарла, прибывшей в Кыргызстан для участия в заседании Совета глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества. Обсуждены актуальные вопросы совместного партнерства между Кыргызстаном и ООН. Глава государства отметил, что ШОС демонстрирует мировому сообществу эффективный и динамичный формат международного взаимодействия. Президент выразил благодарность ООН за активность оказываемую поддержку усилиям Кыргызстана в укреплении принципов демократии и совершенствовании избирательной системы. В настоящее время в Кыргызстане наблюдается социальная и политическая стабильность, развивается парламентская демократия, продолжается борьба с коррупцией. Это все дается тяжелым трудом. Хочу заверить вас, что мы не намерены останавливаться на достигнутом. Мы будем идти вперед, опираясь на наш людской и кадровый потенциал при содействии наших партнеров, отметил Сорумбай Джеймбеков. Глава государства призвал ООН к продолжению сотрудничества по внедрению цифровых технологий, развитию регионов и увеличению доступа сельского населения к чистой воде. Заместитель генерального секретаря ООН Розумари Дикарла отметила, что это ее первый визит в Кыргызстан и передала слова приветствия от генерального секретаря организации Антонию Гутероша. Она подчеркнула, что у Гутероша остались теплые воспоминания о посещении Кыргызстана и встречах с Сурумбаем Она передала его пожелания об успешном проведении заседания Совета глав государств, членов ШОС и дальнейшем развитии Кыргызстана. Розмари Дикарла добавила, что ООН считает приоритетным углубление сотрудничества с Кыргызстаном как с региональным лидером по продвижению демократических принципов. Она также выразила готовность в оказании дальнейшего содействия в решении имеющихся вопросов.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 Более 40 депутатов выступили за снятие неприкосновенности с экс-президента Алмазбека Атамбаева. На заседании Джугур-Кукинеша нардеп Канат Исаев обратился к спикеру с просьбой принять заявление и внести на рассмотрение в профильный комитет. Депутаты один за другим выступают на трибуне с призывами раскрыть коррупционные схемы экс-президента и привлечь его к ответственности. Продолжит Айзада Нередко экс-президент позволяет себе абсолютно некорректные заявления. Алмазбек Атамбаев уже в третий раз негативно высказывается в адрес Джоуруку Кенеша. Выступление экс-президента в минувшую субботу вызвало возмущение у депутатов. Ряд нардепов его действия раскритиковали. Более того, отметили, что его слова далеки от правды. Я удивился его обману. Почти каждое его слово – ложь. Я решил говорить доказательствами. Сначала он привел цитату о том, что зарплата учителей, медиков, милиционеров, пограничников была 2000 сомов. В 2010 году офицеры погранслужбы получали 12 700 сомов. Сегодня их зарплата составляет 18 тысяч. В сфере образования зарплата поднялась на 20%. Высшее звено милиционеров получает 15 тысяч сомов. Рядовые сотрудники получают порядка 6 тысяч. Каждое его второе слово – мультимиллионер. Если он такой мультимиллионер, почему 2010 году у нашего коллеги 700-800 тысяч сомов занимает и участвует на выборах. В 2011 появились слухи о том, что он занял 500 тысяч долларов для участия на выборах президента. Зачем мультимиллионеру брать деньги в долг? Все высказывания Атамбаева о его миллионном состоянии не соответствуют действительности. Все данные нардеп получил у официальных источников. Он направил запрос в Министерство образования, пограничную службу и МВД. Его выступление нельзя расценивать не более чем как оправдание. Канат Исаев обвинил бывшего лидера СДПК во лжи и узурпации власти, а также причастности к освобождению воров в законе Азиза Батукаева. Атамбаев заявил, что Сапар Саков и Кубанчбек Куматов были задержаны в один день, а значит, это связано. Мы проверили. Кулматов был задержан 18 мая, и Саков был задержан 15 июня. Он даже в этих простых вещах врет и пытается заработать очки. За полчаса Атамбаев столько соврал, но я присоединяюсь к одним его словам. «Кыргызстан не колхоз, а кыргызский народ не бараны, чтобы верить каждому слову Атамбаева». Депутаты подняли вопрос о коррупционных схемах при реконструкции ТЭЦ, исторического музея, строительстве дорог, освобождении Азиза Батукаева. Они считают, что во всех этих делах можно найти участие экс-президента. Если мы оставим коррупционные дела Тамбаева, закроем его дела, оставим его неприкосновенность, то мы были бы в золотом списке, о котором говорит Тамбаев. Но мы до таких шаги не пошли. Под ТЭС ущерб составил 110 миллионов долларов. А это проект из 110 школ в Кыргызстане, Даткакимин, альтернативной дороги Север-Юг. Мы еще не проверили эти проекты. Все эти проекты – кредиты за счет народа. Народ Кыргызстана должен возвратить кредиты вместе с процентами. Что касается Азиза Батукаева, то Мамытов спросил, почему экс-президент в свое время не принял меры в отношении тех, кто его освободил. Дело Батукаева – лицо власти Атамбаева. Мы должны принципиально рассмотреть этот вопрос. Откуда Атамбаев получал деньги и стал мультимиллионером? Откуда мы знаем, что он не получал деньги с ТЭЦ или от Батукаева? Если у него нет бизнеса, если он не создал рабочие места, как он стал мультимиллионером? И сегодня вот такие смелые вы стоите, хаете, собрали весь хайп с базара и вот тут все гоните. И вы прекрасно знаете, кто такие сидят там, и Сапар, кто такой сидит, и другие там тоже. Атамбаев должен понести наказание, отметил Коджебе Криспаев. По его мнению, генеральная прокуратура должна всерьез заняться расследованием дела о коррупционных схемах Атамбаева, а воры должны вернуть деньги государству. «В свое время он обвязал все наши руки и ноги, а за счет инвестиционных денег пополнял свои карманы, разделил их между людьми. По моему мнению, они все до единого обязаны вернуть народу». В свою очередь, Курман Кузулушев выдвинул свою точку зрения о том, что Атамбаев не только принес стране ущерб финансовой системе, но и разрушил всю судебную систему. К этому часу пока все. Спасибо за внимание и до встречи.